Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, тяжелый чехословацкий танк 10 уровня ВЗ-55, карта Highway. игрок Олман Play. Раз неудачный выстрел, и второй неудачный выстрел. Не получается попасть по ИБРу, но с такой дистанции, да по такой быстрой машине, попасть, конечно, очень проблематично. Он иногда может вокруг тебя ехать, а ты не попадешь. Такое я часто видел. Ну это из-за того, что некоторые игроки пользуются автозахватом. Мы стреляем по настолько быстрому противнику, захватом пользоваться нельзя. Тут сто пудово ты будешь промахиваться. Ну, размен по разочку друг другу. Пробили, вторым снарядом не удается. Счет уже становится 2-3, там на левом фланге тоже происходит баталия, и союзники там, по-видимому, уже закончились. Там их был-то особо немного, остался один батчат. Хотя и противник, если посмотреть на карту, там светился только один объект 430 Бабахи, конечно, в таких условиях городских воевать. Понимаешь, что ты не можешь ничего танкануть. Здесь есть возможность сейчас хорошенько разрядить барабан по-вражескому. ВЗ-55. А у него тоже оставался еще один снаряд в барабане. Добивает его там союзный кранвагон. Счет 3-4. Делает вражеский кранвагн, да? Он выезжает, не стреляет. и Грустно глядит. Получает от 110-го. Получает здесь от ВЗ 55 -го. Ну, там что-то союзный кранвагн. Как-то я, Саре, очень сильно пострадал. Як ПЗ Е100 добирает 110-го. Но ну, Як ПЗ, понятно, на там он стоит, да? Около моста. Далеко-далеко отсюда. Но при этом есть прострел. Как 110-й, закачавшись до 10 уровня, этого не понимал. Вот так выехал. Дал возможность себя уничтожить. Вот, кстати, и кранвагон тоже, возможно, такую же плюшку слазил. Счет 4-7. На правом фланге тут как-то пока что затишье. На левом фланге противник, я смотрю, идет вперед, И там больше. Ну, хотя на базе там три союзные ПТ-шки. Грилли, СТРВ и ФВ. Кажется, грилю там недолго осталось держаться. Минус конь. Все, сейчас кранвагон почувствовал, да? Что на перезарядки. ВЗ. Ну, страхует там союзник. А то кранвагон уже, наверное, направился разряжать свой барабан. Нет, счет становится, я смотрю, равным. Стерва там уничтожает одного из противников. Тут уже 7-8, как быстро цифры меняются. Ваган, здесь бабака на 534 тридцать четыре хэш фугасов. Еще повезло, что не пробило. Рыба. Два пробития по бабахе. <соспорганизма> <соспорганизма> <соспорганизма> здесь просто фантастика. В упор здесь выезжал противник. Не знаю, куда, может, в ствол попал, да, или что? Ну, нет, вон там. А, нет, 62 урона, это прилетело от арты. Один раз получает. Я к ПЗ, счет уже 9-8, команда выходит вперед. Прячется 55-й. Правильно, чемодан неохота получать, особенно, когда у тебя осталось уже 701 единица прочности. Надо беречь каждую единичку. Счет уже 10-8, казалось бы, команда уже, так сказать, переломила ход боя. Выходит вперед, но тут же противник счет сравнивает. Да, там не прошло и минуты. Минута даже 30 секунд не прошло, счет уже 10-10. союзного, конечно, прочности осталось. 54 единички всего. У стервы побольше. У стервы почти тысяча. Минус супер конь. Счет уже 10-11. И по прочности команда начала уже прилично уступать. Больше, чем в два раза. Летит там фулмовый гриль. Уничтожает союзного гриля. Счет 10-12. 10-14. Все, союзников больше нет. ВЗ надо сейчас куда-то уходить Потому что сейчас там на возвышенности Вот, две бт прилетает от ФОШа ФОШа Но без пробития От ЯК-ПЗ нет пробития От ФОШа еще один выстрел <laughs> Не пробивает арта Но вторым снарядом здесь Удается все-таки урон нанести на 225. Хотя нет, 261-й тоже, я сорю, но там не особо удачно, но 62 единицы всего. Сейчас просто невероятное какое-то везение у Лызы 55-го, но это, у него оно началось, когда он еще с бабахой там разбирался. Минус Минус фош. Вот и гриль. Куда же вы все едете? Сами просто едут на расправу просто. Два пробития. У гриля остается 336 единиц. Что творится? Что творится? Летит чемодан. Здесь повезло, Вазик не попал. В вот засвет. Одна арта отстрелялась, но. Гриль готов. Второго чемодана не видно. Вот он. Мимо. До конца боя уже менее 6 минут. Карта большая, конечно. Ну, достаточно открытая. Ну, по традиции такие моменты лучше ускорить воспроизведение есть одна арта обнаружена побежала побежала и так услужливо да сама заехала на пригорок прям на бери меня тепленьким может у игрока просто нет лампочки может быть и так на арте, в принципе, лампы не сказать, что нужна обязательно. Там есть более нужные таланты для Арты. Ну, вторая где-то недалеко, суть, потому что ВЗ попадает за свет. Надо аккуратно. Это Арты, конечно, калибр. Позволяет ей ха, ненароком уничтожить ВЗ-55. Такой вариант исключать нельзя. Промахивается противник И... 29 единиц ну, Здесь ВЗ, по-моему, должен успевать Перезарядиться у него Все Перезарядка, наверное, побыстрее, чем у коня Коня, да? Ар артакой Ну где выстрел-то? Чего ждет ВЗ? Побольше очков захвата заработать?